Ребят, всем привет! На обзоре у меня сегодня вот такой небольшой мультитул от Гербер от Bear Grylls аж, представляете? На выживание Ну, конечно, это только бренд У них целая серия таких ножей ну, не таких, там, для выживания что-то еще очень много разных но я выбрал именно вот такой потому что он маленький и компактный это, во-первых, он помещается в мой маленький Ремкомплект в рюкзак для походов. В общем, давайте пройдемся тогда сразу по функционалу и посмотрим, что он из себя представляет собственно. Ну что, начнем с основного тогда. Здесь вот для удобства вот это мне очень понравилось, кстати, написано: серратит ребята, серейторное лезвие. С другой стороны, просто лезвие. То есть не нужно мучиться и. Искать где там что, какое открыл. Вот оно, пожалуйста. Ну, не знаю, за сталь ничего не могу сказать, потому что производитель написал просто нержавеющую сталь. но ну, обычный такой маленький ножичек, подрезать что-то там. Подстрогать может быть. Вот. А с другой стороны, серейторные лезвие, собственно. Вот оно. Все достаточно остро, кстати. Ну и основное, конечно, это пассатижи. Вот они. Пассатижи с небольшими вот такими кусачками. Попробую сфокусировать. Так, если видно. Вот они. Вот, в принципе, сделано добротно. Здесь лично Бергрилс подписал. Складываются. Вот так. Оп! Приятненько. Приятненько. Ну что дальше короче по инструментам плоская крестовая отвертка ну лично я не видел никогда таких э, болтов саморезов к, к чему такая нужна мне лично не ясно но она тут в наличии имеется плоская отвертка Ну это понятно да можно что-нибудь подкрутить но в походе я думаю что не знаю, <смех> что можно открывать, возможно, где-то пригодится. Может, пиво на вокзале открыть максимум, или лимонад. Но так же имеется. Еще одна маленькая отвертка, плоская, уже поменьше. И вот здесь важная штучка, это пинцет. Пинцетом можно, например, вытащить клеща. В целом... Мультитул довольно, довольно качественный. Мне лично он понравился. Складывается, раскладывается четко. Вот. Есть такое кольцо. Я, например, такую штуку придумал. Вот. Например, можно прицепить на него карабин. Сюда на кольцо. И будет удобно нормально куда-нибудь прицепить на рюкзаке а внутри. Вот, лично я его таскаю даже в городском рюкзаке с собой иногда пригождается. Вот так. Ну, собственно, все, ребят, на этом. Спасибо, что посмотрели. Подписка и лайк будет лучшим комплиментом. Всем пока.